Всем привет! Я рад приветствовать вас у себя на канале. Если вы еще не подписаны и не знаете, что это за канал, то мой канал посвящен синтезаторам электронной музыки, моим каким-то практикам на этих синтезаторах и музыке, которую я создаю на них. И так что, если вам такое интересно, обязательно подпишитесь. Если вы вдруг хотите меня поддержать, то под видео будет ссылка, там же вы можете задать мне вопрос, и я буду отвечать на ваш вопрос в одном из своих видео, посвященном вопросам и ответам. Еще я завел телеграм-канал. Пусть будет, не знаю пока для чего. Возможно, буду пока дублировать туда ленту из своих видео, которые я создаю. Также я завел группу в телеграм, где можно будет, наверное, общаться в будущем. Если вам интересно, подписывайтесь, посмотрим. Ну, то есть я завел паблик и завел группу. Паблик для моих публикаций, а группа для ваших публикаций в том числе. Сегодня у меня в студии снова МУК. Не так давно я делал обзор на МУК SOPGRAMA И вот сегодня у меня в студии интереснейший синтезатор МУК GrandMaster. Это семимодуляр, то есть полумодульный аналоговый синтезатор, который был создан компанией МУК не так давно, но с оглядкой на прошлое. Что же это значит? Это значит то, что эти модули, которые здесь присутствуют, они были созданы на основе тех модулей, которые были изначально у МУК в модульном синтезаторе. Это был не Еврорек, это был такой свой формат, по-моему, 5U. Он так назывался. Там были не маленькие Джеки, а такие 6,3, знаете, да, как. Ну, стандартный, короче, джек там был. И модули эти выкрутить тут нельзя. Они находятся как единая панель, просто разграниченные вот так цветами. Для того чтобы мы понимали, где что находится. Далеко не уходя, сразу скажу, что здесь разъемы находятся прямо в самом модуле, и вы, когда коммутируете, понимаете причинно-следственную связь: что, зачем, куда, в отличие от того же субгармоникона, где патч-панель располагалась вот справа. Там нужно читать и понимать, откуда идет связь. Здесь же все удобно и наглядно и понятно. То есть для новичков будет супер удобно. Этот синтезатор можно использовать автономно, он уже готов к использованию. Можно делать патчи, настраивать роутинг уже непосредственно сверху на патч-панели. Можно уже играть вот так, как есть. Также его можно использовать как внешний аудио-аналоговый процессор. У него есть Spring Reverb. Настоящая пружина находится в этом синтезаторе внутри И можно обработать вот этой вот Spring ревербом. этим можно обработать любой сигнал, который вы на него подадите. То есть тем самым обогатить аналоговым звучанием любой ваш инструмент. Это интересно. Также у него есть зона с секвенсором и арпеджиратором, но это очень простой модуль. Он даже немножко чем-то неудобен, по крайней мере для меня, но у него есть на задней панели входы и выходы для синхронизации по клоку с другими устройствами. И также можно его использовать клавиатуру для того, чтобы играть на ваших других синтезаторах, модульных там, или не модульных. По USB также можно соединить его с э, любой давкой, там, Ableton Life. Для людей, кто любит играть на клавишах, это будет большим удовольствием, потому что клавиши полноразмерные, они очень качественно сделаны. И это не какие-то маленькие клавиши, да, где придется как-то себя ущемлять в этом если вы привыкли играть на полноразмерной клавиатуре, то для вас будет огромным преимуществом это. Компания Мук известна тем, что она выпускала синтезаторы еще далеко в 70-е годы, была одним из родоначальников синтезаторостроения. И если мне память не изменяет, именно Мук приделал клавиатуру к синтезатору для того, чтобы популяризировать синтезаторы для музыкантов. И это удалось им сделать, потому что изначально синтезаторы выглядели вот так. То есть э, не нужна была клавиатура. Но вот этот ход конем, когда клавиатуру приделывают к синтезатору с возможностью воспроизводить э, высоту ноты, дало э, какую-то коммерциализацию, что ли, синтезу. Этого из истории уже не вычеркнешь. Мук Grandmother — это довольно современный синтезатор. Кстати, кто знает, почему они используют вот эту материнскую тему Мазер 32, Grandmother, Матриарх есть, у них такой синтезатор более новый, который выглядит точно так же. Но он, по там имеет чуть больше осцилляторов, у него есть цифровой дилей заместо вот этого вот Spring Reverb. Если вы знаете, напишите, потому что мне не удалось найти информацию об этом. Может быть, я мало копал, но тем не менее, будет круто, если вы знаете и напишите об этом в комментариях. Изначально Grandmaster выглядел вот так цветным, потом добавили еще черную версию, где модули не были вот так разграничены. И мне изначально понравилась черная версия, но когда я побольше изучил этот синтезатор, я понял, что вот эти цвета придают ему определенный характер визуальный. И когда в студии вы смотрите на устройство, вот эти вот Grandmaster, матриарх тоже имеет такие цвета. Они выделяются среди всех, и это помогает их идентифицировать в куче других синтезаторов. Так что думаю, что цветная версия более идентичная. ну и для любителей такого аскетичного стиля они выпустили черную версию и она очень красивая также напишите в комментариях какая версия вам нравится больше цветная с разделением модулей на части или э, черный этот синтезатор весит где-то 7 килограмм даже по моему чуть больше это очень тяжелый синтезатор он выполнен из металла Вот эти боковинки вроде пластиковые но само основание металлическое именно поэтому он, наверное, столько и весит. А для любителей носить компактный сетап с собой на сцену, я думаю, что он вряд ли подойдет. Ну, если вдруг вы зафанатеете от него, и он станет вашим основным инструментом, думаю, что и это можно. Сегодня в течение видео мы постараемся ответить на основной вопрос, есть ли смысл его покупать, потому как э, это очень простой синтезатор. И я сразу хочу сказать, что если бы меня попросили кого-то научить субтрактивному синтезу, а это субтрактивный э, синтезатор, то лучше, наверное, не придумаешь синтезатор для того, чтобы объяснить, какой модуль для чего нужен и как он взаимодействует э, с другими, как цепочку выстроить для субтрактивного синтеза. Я считаю, что этот синтезатор здорово подходит начинающим, только тем начинающим, которые уже понимают, что они готовы потратить определенную сумму на такой дорогой инструмент. И да, он очень здорово дружит с еврореком, потому что в отличие от старых могов, которые были изначально, он выполнен в формате еврорек. Вот эти вот джеки 3.5 отлично коннектятся, не нужны никакие переходники по напряжению. То есть это абсолютно готовое решение для внедрения в вашу еврорек систему, если вы того хотите. Ну что же, давайте перейдем к практической части. Я расскажу, что тут за модули присутствует, покажу, как он звучит и немного расскажу о том, как с ним работать. Внутри этого синтезатора присутствует здоровенная пружина, это Spring Reverb. Его управление расположено здесь. Этот Spring Reverb придает характерное звучание этому синтезатору Grandmother. Grandmother это бабушка, да, бабуля. Возможно, за Spring Creverba они так назвали. В общем-то, я не знаю. В левой части расположен арпеджатор и секвенсор. Здесь есть определенная кнопка Rate, но это что-то типа темпа. И когда мы, например, активируем секвенсор, нужно задержать hold, нажать Play. И, например, вот... Все эти модули, они разделены по смыслам. В данной секции находятся основные осцилляторы, их два, первый и второй. Несколько различных волн. Их синхронизация. Точнее, здесь можно расстроить. Либо синхронизировать их по частоте. В этом синтезаторе присутствует треугольная волна, в отличие от субгармоникона, например, который был у меня на канале. Для меня это большой плюс, потому что я обожаю, как звучит треугольник. Очень мягко. Это зона с миксером. То есть, первый осциллятор, его громкость. Второй. И также здесь присутствует нойз-генератор. Можно контролировать, сколько вы хотите добавить по громкости первого, второго осциллятора, либо нойза. Вот этот тот самый э, аналоговый фильтр от компании МУК, он уникален по-своему. Погибающая, атака, дикей и релиз. For. Здесь называется этот модуль модулейш, но в общем-то здесь есть низкочастотный осциллятор, который подает свою волну на пич, на котов, на пульс одной из волн и его в форма волны. Например, сейчас мы подадим максимально вот такую вот быструю волну на котов. Чтобы вы поняли, как это работает. И теперь, например, на пич. Здорово, на самом деле, сделать немножко расстройку печа, чтобы стен чуть-чуть плыл и не строил. Тем самым мы будем напоминать звучание старинных синтезаторов, которые плыли по, по строю и звук которых нам очень нравится. Про что я еще не сказал? Ну, тут есть, значит, модуль с громкостью. Это амплифайер. И модуль утилиты. Он сейчас никак не задействован, но на нем присутствует еще один фильтр. Он high фильтр, который отрезает только низкие частоты. И аттенюатор, который может быть отрицательным или положительным. Также для того, чтобы использовать, например, LFO не на полностью, мы можем через аттенюатор его пропустить и снизить или значит, развернуть эту волну в обратную сторону. Все эти модули, они были созданы, вдохновляясь модулями, которые, ну, точнее, не то чтобы вдохновляясь, а, наверное, заимствуют какие-то компоненты, хотя я уверен, что наверняка прямо именно тех компонентов уже в природе не существует, но компания MOOC утверждает, что эти модули были созданы на основе тех самых модулей. Те модули назывались там 901, 902, 903, там, 911. Я не помню, как конкретно какой модуль называется, но я думаю, что вы поняли, о чем идет речь. Да? В мануале для этого синтезатора присутствует очень много интересных патчей, которые э, выглядят вот так. Вы можете вдохновляться уже какими-то готовыми настройками и понастраивать ваш синтезатор для того чтобы он звучал как вам хочется и сейчас мы попробуем сделать несколько этих патчей также я еще скачал дополнительные патчи сайта мук которые определенным образом называются и мы посмотрим как этот синтезатор может звучать но скорее всего там патчи будут экспериментальные потому что классическое звучание можно настроить без патч-проводов. но ну, а какие-то интересные модуляции, конечно же, нужно патчить. Уже непосредственно делать э, коммутацию и роутинг этих модулей иначе. На просторах интернета я читаю люди пишут про синтезаторы грувбоксы или какие-то устройства музыкальные называя их железками у меня в голове всегда воспроизводится примерно вот такой синтезатор потому что он мало того что он состоит действительно из железа но этим похвастаться может там один любой из грувбоксов, например тот же электрон но в нем на самом деле существует железная пружина через которую проходит звук в нем присутствуют аналоговые осцилляторы, аналоговый шикарный фильтр. Я считаю, что железкой должны называться именно вот такие устройства. Там можно называть как угодно. Драм-машина, там, не знаю, синтезатор или что-то типа того. Когда ты говоришь, что ты играешь на железках, думаю, что вот подходящее устройство для этого определения именно вот такие устройства, как Grand Mother. Давайте поговорим о его преимуществах. Первое преимущество, конечно же, это звук и муговский фильтр, который здесь присутствует. Это нереально очень крутое, мягкое такое звучание, характерное. Плюс Spring Reverb, который здесь присутствует, дает этому инструменту настоящий характер. Компания мук это компания с историей, и если вы покупаете мук то вы покупаете определенного качества инструмент, и этот инструмент соответствует этому качеству. Я думаю, что многие хотели бы, наверное, себе в студию заполучить мук только для того, чтобы иметь вот этот самый фильтр, и иногда использовать его для своих крутых басовых партий. К каким-то отрицательным сторонам я бы отнес, конечно же, размер, потому что устройство не совсем универсальное, скорее всего, он займет в студии много места, он тяжеленный. Но если для вас размер ок, то можно, в принципе, с этим смириться. Также к отрицательным моментам можно отнести то, что он очень простой. То есть для любителей, которые э, хотят коммутировать какие-то интересные ходы по разбираться в какой-то инженерии на этом синтезаторе, будет немного скучновато. То есть, ну, конечно, тут можно многое что делать интересное, но все равно э, он немного ограничен ввиду того, что модули э, простые. Для кого-то это будет плюсом, для кого-то это будет минусом. Я изначально думал, что это будет минусом, но когда устройство попало ко мне, я понимаю, что на нем очень просто что-то запачить и не, не раздумывая, то есть каким-то образом таким на подсознании. И это, в принципе, тоже можно к плюсу отнести. То есть, ну, здесь каждый для себя сам выберет, плюс или минус. Начально, да, я думал, что это минус. И его цена. Условно он стоит 100 тысяч, да? но если посчитать, здесь присутствует 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 модулей. И если, допустим, 100 тысяч поделить на 9, это примерно там 10 с копейками за один модуль, как вы думаете, дорого это или нет? Те, кто собирает Еврорекс-систему, прекрасно знают, что за 10 тысяч рублей можно купить какой-то дешевый модуль или на вторичке какой-то модуль. Это может быть какой-то утилита какая-то, может быть, фильтр там недорогой. Но классный осциллятор, сдвоенный, например, за 10 тысяч очень сложно купить. Также муговский фильтр, по-моему, не буду врать, но, по-моему, отдельно нет возможности его купить. Может быть, какие-то клоны или копии есть, но прям муговский фильтр Еврорекс я встречал то есть даже если предположить, что каждый модуль стоит по 10 тысяч с копейками, то клавиатура достается в подарок инструмент уже собранный, в нем есть определенная слаженность по тому, как его настраивать, он уже может звучать Так что вот так, я думаю, что это недорого, это равноценно тому, чтобы если вы собирали модуляр с другой стороны, и вы можете там собрать какие-то индивидуальные для вас модули. Но скажу честно, этот путь, он интересен, но он иногда может завести в какую-то не музыкальную сторону, потому что э, придумать инструмент очень сложно. Для меня было большим удивлением, на самом деле, то, что этот... Э, на листочке очень простой синт, на практике казался очень крутой машиной по звучанию и удобной по использованию, ну, за исключением только размера. Для меня это, конечно, большой минус, но даже этим минусом я готов пожертвовать, и этот синтезатор отсюда никуда не уедет, я его себе оставляю, и в ближайшее время буду записывать музыку на нем, мне он очень понравился. Ну, а вам, я надеюсь, понравился мой обзор, не забудьте подписаться, если еще этого не сделали, и до скорой встречи, пока!